Пользователи сети обсуждают новую оптическую иллюзию. На фото, опубликованном на одном из сайтов, человек словно парит в воздухе в 20 сантиметрах над землей. Некоторые пользователи отмечают, что если закрыть пальцем тень под ногами человека, то становится понятно, что он стоит на асфальте. Однако, как признаются другие пользователи, этот прием помогает далеко не всем. Мне проще поверить, что он левитирует, чем признать эту теорию с наклоном и тенью, написал один из них. Вы объяснили, но я все равно вижу, как он парит, признался другой. Мне понадобилось слишком много времени, чтобы увидеть наконец, что он не летает, добавил еще один пользователь.